Дело в том, что есть четыре типа сознания людей, и каждый тип имеет определенную главную потребность. И если вы, например, общаетесь с человеком, который находится по типу сознания ниже, чем ваш, он будет вас считать странновато и не от мира сего, а вы будете считать его ну, каким-то примитивненьким. Да первый тип сознания это сознание земледельца и для этого типа основная потребность обеспечить безопасность и продлить рот все что связано с чем-то другим неинтересно то есть это не хорошо и не плохо, это просто вот есть такой уровень сознания и вот такие вот у нее основные задачи следующий уровень это уровень торговца вот. На этом уровне очень важно социальные связи, как можно больше. И чтобы эти социальные связи давали возможность что-то продать и заработать. Вот. Накопление материальных благ и обеспечение себя материальными благами вот, на этом уровне одна из самых важных потребностей. То есть там стильненько, прикольненько, модно, молодежно, все самое дорогое там, или самое там, модное. Вот, а модные э, туры, модная машина, модная одежда. Много друзей, тысячи друзей. И все привет, привет. Угу. Угу. Вот. На этом уровне действительно нужно много связей, вот, Потому что деньги, они связаны с отношениями. Вот. Чем больше у человека отношений, тем больше вероятность ему что-то продать. То, что он предлагает, на этом заработать. Вот такой уровень сознания. Поэтому, если мы говорим о сознании торговца, то все знание, оно сводится к тому, как это мне поможет заработать. Сознание предпринимателя, по сути. Следующий уровень – это уровень воина. Воина. воина. Вот для воина важно знать для того, чтобы лучше владеть и управлять собой и другими. Войны склонны брать ответственность за какие-то дела, создавать там проекты, организации. У них есть какая-то идея. Вот. Может быть, она бредовая, может быть, не очень. Вот. Но им нравится э, брать ответственность, им нравится управлять. И знания нужны для того, чтобы более эффективно управлять. Вот. Для них важнее не деньги, для них важнее власть. Вот. Это, как правило, успешные политики. Последнее сознание – это сознание мудреца. Вот. И для мудрецов важен интерес к познанию законного бытия, как устроен этот мир, как понять суть, углубиться туда, как это описать, как можно потом обучить тому, что я узнал. В каждом из нас есть все четыре этих вида, но какой-то доминирующий. Вот. Поэтому не удивляйтесь, что общаясь с людьми более низшие касты, чем вы, они вас будут обесценивать, а вы будете думать, что они какие-то примитивные. На занятии «Структура рода» и «Хранительница очага» мы будем разбирать эту тему, как строить отношения с разными кастами и как выбирать себе мужчин. Потому что если вы выбираете мужчину касты ниже, чем вы, вы тогда себя умиляете. Вы тогда себя уменьшаете вы себя тогда обесцениваете ну и вам будет сложно таким мужчине строить отношения потому что его цели будут казаться для вас примитивными а ваши цели будут казаться для него ну что-то она нет мира сего какая-то сумасшедшая жена у меня ну ладно да. если на уровне выше это неплохо если вы хотите развиваться но будет сложно будете постоянно пытаться допрыгнуть там у него идеи, там у него что-то там на грани фантастики будет. Вот, каждый день что-то новое. Так, все, едем в Индию. Зачем? Вот я так чувствую. Поедем в Индию. Вот, то есть с такими мужчинами, которые ну, в интересе не соскучишься. Постоянно что-то будет меняться. Вот, вы должны для этого быть либо сами в интересе, либо тогда нужно искать не мудреца, а воина, если вы воин.